Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Гил Петерсил. За последние годы я очень активно работал в качестве предпринимателя здесь, в России и в некоторых других странах по всему миру. Если вы ничего обо мне не слышали, пожалуйста, в течение минутки поищите информацию, в каких проектах я принимал участие в качестве серийного предпринимателя. Я потерпел больше неудач, чем многие люди, которых вы знаете. Но вот что здорово. Успех всегда идет вместе с неудачей. Сегодня я горжусь тем, что у меня есть ряд компаний под зонтичным брендом Midpartners Group. Мид активно занимались тем, что организовывали выезд крупных делегаций, более тысячи человек на семинары Тони Робинса. Мы приглашали таких людей, как Эр Картоли в Россию. Мы постоянно организовывали ивенты с нашими партнерами синергии. И это работает. То, что нам нравится больше всего, помогать людям поднимать свою жизнь на новый уровень. Нам нравятся люди, которые бросают себе вызов, чтобы расти и развиваться в бизнесе и жизни. Люди, которые хотят больше зарабатывать, больше путешествовать. Мы создали первый, второй, потом третий бизнес. Нам нравится, когда люди постоянно растут и развиваются, потому что так же, как в природе, в жизни, мы либо растем, либо умираем. И в нашем сообществе мы всегда ищем таких лидеров, таких людей, которые хотят вдохновлять остальных людей. Вот почему мы работаем так близко с Тони Робинсом и являемся сегодня главным партнером Тони Робинса в мире. Конечно же! Мы не смогли сделать это в одиночку, но вместе с нашим сообществом, с нашими амбассадорами, с некоторыми из вас, которые приняли решение быть с нами на многих наших международных событиях. И то, что вдохновляет нас и побуждает идти вперед, когда мы видим какую-то коллаборацию, когда мы видим стратегические партнерства в рамках наших сообществ, когда люди практикуют нетворкинг и растут. Что касается лично меня, если вы еще этого не знаете, я родился в Израиле и прожил там первые 10 лет своей жизни. Затем на протяжении 20 лет я жил в Канаде и Великобритании. И я узнал очень много о том, как работает бизнес, развивал свои предпринимательские навыки. Много лет я прожил в России, развивая различные бизнесы. Это была электронная коммерция, рестораны, джуз, бары пекарни и многие компании, которые занимались мобильными приложениями. Люди не понимали, зачем я этим занимаюсь, но я делал все это, потому что я люблю людей. Мне нравится коллаборация. И сегодня наша группа компаний реализует невероятные проекты с правительствами, корпорациями и с предпринимателями для постоянного роста. У нас очень много кейсов, именно поэтому мы приняли решение вывести все это в онлайн. Мы хотим не просто дать людям какую-то одну формулу успеха, но дать им бесконечное количество формул, которые они могли бы использовать. И сегодня я горжусь тем, что я не только предприниматель, но я путешествую по всему миру. Я обучаю людей, как вы можете строить отношения, как, будучи предпринимателем, вы можете запускать компании с нулевым бюджетом, как вы можете найти нужного вам инвестора, клиента, ментора, стратегического партнера, которые помогут вам расти. Кроме того, я горжусь тем фактом, что я я преподаю в школе управления Сколково и в университете «Синергия». Мне очень нравится работать с предпринимателями, которые хотят меняться и расти. Которые включили форсаж в своей жизни. Которые хотят расти и развиваться. И не знают что чтение книг недостаточно. Посмотреть одно видео – этого недостаточно. Иногда достаточно сходить на семинар, иногда недостаточно. Работа с коучем один-на-один потрясающая. Я был коучем для сотен предпринимателей и компаний. Потрясающий, когда есть менторы. Но, опять же, иногда этого недостаточно. Достаточно. Мы создали платформу, которая называется ChallengeMe. ChallengeMe. Network. Это платформа, которая по сути построена для вас. Из многих-многих отзывов, которые мы получили за последние годы, мы прислушались к нашим клиентам и поняли, что люди хотят не просто сходить на одноразовые мероприятия вверх и вниз, они не просто хотят прочесть одну книгу, не просто посмотреть одно видео дома. Им нужно что-то еще. Мы создали платформу, в которой встроены многие марафоны. Марафоны на протяжении 45 дней вы можете достичь гораздо большего, чем могли бы даже за год. Каким образом мы это делаем? Мы пригласили лучших членов нашего сообщества и сообщества Тони Робинса, нашей Тоники, мы также пригласили членов моего сообщества, люди, которым нравится нетворкинг, они постоянно ищут стратегические партнерства, они хотят служить, может быть, вам. Мы пригласили всех этих людей, и теперь мы запускаем наши марафоны. Очень скоро мы запустим первый марафон здесь, в России, потому что именно здесь расположено наше сообщество. Я человек, который не родился в России, но верю, что эта страна имеет огромный потенциал. Она дала мне очень многое. Она дала мне и успехи, и поражения в бизнесе, потрясающую жену из России, богатство, преуспевание, отличную команду дома». И сегодня я хотел бы представить вас платформе Challenge Me. Это платформа, которая построена именно для вас, для предпринимателей, которые хотят получать ежедневный вызов, которые знают, что когда я получаю этот вызов, иногда я не знаю, что с этим делать. То, что мы сделали, в каждом из этих вызовов есть определенный наставник, в каждом из вызовов есть определенные задачи, домашняя работа, которую вы будете выполнять, которая поможет вам прорваться через этот вызов. Как преодолевать барьеры, как иногда выходить из зоны комфорта для того, чтобы вы могли достичь новых уровней успеха каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Опять же, эта система не идеальна, поэтому мы хотим попросить вас, чтобы вы помогли улучшить ее. Наш первый марафон будет просто великолепным, потому что мы привлекли спикеров со всего мира, мы окружены спикерами, потому что мы представляем Тони Робинса самые лучшие спикеры хотят работать с нами, потому что мы также приносим им успех. Мы пригласили экспертов из разных разных отраслей. Люди, которые прошли по тому пути, по которому сейчас идете вы, мы пригласили мою личную сеть контактов, связи для вас, потому что эта сеть контактов будет отвечать на ваши вопросы, это будут наши наставники, это люди, которые будут задавать вам вопросы, думать, на которые вы будете целую неделю. Но когда три ментора дают вам какой-то ответ, действуйте, перестаньте долго планировать, действия и действия. И, конечно же, у нас есть преподаватели, которые каждый день будут давать вам а, какие-то ответы, какую-то поддержку, чтобы вы вышли шаг за шагом, через 45-дневного, через 45 дней марафона вы получите прекрасные результаты и войдете в следующий марафон. По маркетингу, марафон по созданию продукта, марафон по глобальному выходу. Вы будете масштабировать свой бизнес, следующий марафон о том, как привлекать э, инвесторов, каким бы ни был ваш личный марафон, связанный по бизнесу, отношениями, бизнес, деньги, здоровье. Мы будем оказывать вам поддержку и, конечно же, вся наша платформа геймифицирована. Мы позволим вам входить в какие-то точки игры, где вы будете развиваться, где вы будете соревноваться с другими предпринимателями. Не потому что их цели масштабнее ваших, но потому что вы поставили свои цели. Давайте посмотрим, кто быстрее придет к своим целям. Все настолько просто. Это будет ваш марафон, но вы будете бежать его вместе с остальными предпринимателями. Поэтому мы хотим поддерживать вас. Надеюсь, что мы увидимся с вами на одном из классных мероприятий. Вы подаете и скажете мне, Гил, брось мне вызов. Надеюсь на скорую встречу.